Да, да. Помнит он о тебе одной Это силуэт, здесь нет никого Только тишина и морское дно Проблески тепла, страшная спа, Кислорода нет, только темнота И последний луч, что дошел до дна Дал надежду мне вспомнить вновь тебя Солнце согревает, гладь это